Новая машина BMP-BT3F является одной из самых свежих в семействе перспективных разработок Курганмашзавода. Новый арктический бронетранспортер с газотурбинным двигателем разработки Курганмашзавода готовится к гасиспытаниям по рыхлому снегу на облегченных, более широких гусеницах, созданных курганскими машиностроителями, в качестве эксперимента в единственном экземпляре, как и машина, щеголяющая в этой обновке по испытательному полигону. Один из самых свежих в семействе перспективных разработок Курганмашзавода – бронетранспортер бт 3 f в арктической окраске. Впервые на камеру демонстрирует скорость и проходимость в зимних условиях. Они даже на испытательную трассу выходят строго по старшинству. Впереди БМП-3, в новой дополнительной, а с прошлого года обязательной для всех машин, поступающих в войска, защиты от кумулятивных снарядов. Следом, не отстает бт 3 f он создан на базе тройки, задача у бронемашин одна, переброска личного состава. Но как подчеркивают разработчики, у БТ принципиально иной уровень комфорта. Вместо металлических скамеек, индивидуальное кресло с подголовниками. Количество посадочных мест также увеличено. В БТ-3Ф могут перемещаться 14 бойцов. И не только перемещаться, но и следить за обстановкой вокруг. Не выходя из машины. По периметру установлены камеры наблюдения. В салоне несколько мониторов, которые транслируют происходящее в реальном времени. А еще, как в легковом автомобиле, здесь находится кондиционер для охлаждения в жару. Все же машина рассчитана на северные, арктические широты. Если горючего достаточно, то находиться в салоне нового бронетранспортера можно несколько суток подряд. Машину можно оставить в 40-градусный мороз больше, чем на 30 часов. А после она заведется. Это показывают результаты многолетних испытаний, периодических и специальных, которые проходит тройка, старший брат бт 3 в цехах и на полигоне предприятия-разработчика. Дизельное топливо, масло в двигателя, охлаждающая жидкость на время испытания остаются в БМП-3. И естественно они промерзли. Так вот один из основных показателей, который тестируется в ходе этой проверки, сумеет ли система предпускового подогрева разогреть их до рабочего состояния. Закладывается на это не более получаса. Курганские машиностроители уверены, бт 3 f в ближайшие год-два выйдет на стадию госиспытаний и успешно их пройдет. Задача от Минобороны будет выполнена. И войска получат транспортер нового поколения